Ты этот цветок когда-нибудь оставишь в покое или нет а уже ест его ты посмотри вкусная пластмассовая пальма да М -м -м, ням ням ням ай-яй-яй ты где-то ты где там партизан ты как будто бы в отпуске где-то под пальмой сидишь да да, да, ты меня понимаешь. Тоже хочется в отпуск. Ну ничего, скоро границы все откроют. Нагиш, да, полетим. Эх, как полетим. Да?